Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите «Едем нах!» Deutschland! Не прошло и 10 дней, а новый выпуск уже тут. Ну разве не мечта? Ладно, не будем медлить и перейдем к действию. С самого утра мы уже были на ногах, ведь нам стоило так много всего посетить. А начать мы решили с Рейхстага, главного здания в Германии. Именно в Рейхстаге во главе с Ангелой Меркель заседает Бундестаг, аналог нашей Государственной Думы. Давайте же посмотрим, как мы брали Рейхстаг. Рейхстаг – это большое и красивое здание с множеством колонн и крутым куполом. На фасаде написано «Demdeutsche Volke», что переводится как «немецкому народу». Со всех сторон Рейхстаг окружен флагами ФРГ. Восхищению моему не было предела, когда я узнал, что мы на самом деле зайдем внутрь и поднимемся на этот самый купол. Как казалось, туда может зайти практически любой, если он купит билет, естественно. Мы поднялись на четвертый этаж. Вид с крыши захватывал дух, было видно практически весь Берлин Мешал только ветер, в тот день он был очень сильным и очень холодным И было рациональнее укрыться под куполом но зайдем мы туда чуть попозже, ведь на крыше Рейхстага можно найти много всего интересного. Например, только оттуда видно клумбу на первом этаже с надписью Derbevölkerung, что переводится как «Населению». Также на одном из фасадов Рейхстага до сих пор осталась надпись, сделанная одним из российских солдатов – «Макаров Астрахань». Сил находиться на открытом воздухе больше не было. Я пошел в купол. Купол – это очень красивое сооружение. Внутри купола стоит зеркальный столб, чем-то похожий на смерч. У подножия которого стоят столы с информацией про Рейхстаг времен Пруссии, Германской империи, Веймоска, Республики, Третьего Рейха и нашего времени. Подняться на самую вершину купола можно по дорожке, которая идет по спирали вокруг всего купола. Наверху открывается не менее захватывающий вид. Правда, стекло и железные подпорки ему немножечко мешают. Однако сделать селфи можно, и я такой возможности не упустил. Однако на этом наше посещение Рихстага не закончилось. Что меня очень удивило, с нами пришел поздороваться и немножечко поболтать депутат христианской демократической партии Карстен Мюллер, который родом, кстати, из Броншвейга. В нескольких словах он нам рассказал, как он докатился до жизни такой, что переехал в Берлин и теперь работает вместе с Ангелой Меркель и другими депутатами. Нам было очень интересно, и мы даже сделали фото на память. Мы подошли к настоящему символу Берлина, Бранденбургским воротам, которые стоят на Парижской площади. Раньше за ними проходила стена, отделяющая западный Берлин от восточного. Кстати, сами ворота находились на нашей, на восточной стороне. Около ворот в любые дни, будь то будние или выходные, всегда очень много народу. Везде сною туристы и местные жители, и мне даже довелось встретить шарманщика, который просто развлекает народ. <музыка> Недалеко от Бранденбургских ворот расположился мемориал памяти убитым евреям. Для меня это был самый простой и в то же время самый красивый мемориал, который я когда-либо видел. Проще говоря, это бетонные глыбы. Глыбы в форме параллелепипеда, высотой от 30 сантиметров до 4 метров и выше. Ходить по территории мемориала очень классно, и порой даже забываешь, какое важное значение имеет это место. Вернувшись назад к воротам, мы пошли по самому известному бульвару Берлина, Unter den Linden или под Липами. На нем располагается одно из очень немногих зданий в Берлине с российским флагом на крыше. Конечно же, это посольство Российской Федерации. Также там расположился сувенирный магазин со светофорными человечками. Ампельманы – это вообще отдельная тема. Восточная Германия не хотела мириться с западными неправильными человечками, и поэтому изобрела своих в шляпах, с чемоданами, да и вообще это по большей мере мультяшки, чем люди. Когда стена пала, человечки стали настоящим культом, а сувенирная продукция пользуется большим успехом. Ну и, конечно же, в рассказе про Онтерден Линда нельзя не упомянуть самый главный университет страны – Гумбольский университет. На площади перед ним также расположился памятник сгоревшим книгам. Именно на этой площади много лет назад национал-социалистские студенты сожгли сотни книг свободных авторов. Но ну, а в конце бульвара расположился большой кафедральный собор. Внутрь нас него не впустили, и поэтому про него сказать много я не могу, разве только что он очень большой и очень красивый. Дальше для нас начиналось самое интересное. Нас отвезли к самому высокому зданию Берлина, отелю Парк Ин на Александр Плац. Разделили по группам и отпустили на все четыре стороны. В течение часа мы могли гулять по Берлину и осматривать его окрестности. Я же посчитал своим долгом сходить к всемирным часам времен ГДР, посмотреть на телевизионную вышку, а после перекусить в одной из забегаловок. На этом наш день не закончился, нас ждало еще более интересное действие. Мы поехали на Поздомскую площадь, где расположен один из ЖД вокзалов Берлина. Там мы пошли в пиццерию Вопиана, которая меня очень удивила своим обслуживанием. Нам выдали по карте и мы имели право купить пиццу или салат и напиток. После оплаты заказа посетителю выдается большая электронная штука. Посетитель теперь может выбрать себе любое место в зале. Когда пицца будет готова, эта штука начнет вибрировать и пищать. Таким образом, посетитель узнает, что его пицца готова, спустится и заберет заказ. По-моему, очень прикольно. Пицца оказалась очень вкусной, я бы дал ей оценку 5 из 5 баллов. Ну а после ужина мы направились в театр Стейч, где собирались посмотреть самый успешный мюзикл Берлина за все время. Hintermhoritzon, что переводится как «За горизонтом». Мюзикл рассказывает о девушке из восточного Берлина, которая влюбилась в популярную звезду из западного Берлина, Уда Линденберга, на одном из его концертов. Мюзикл рассказывает об их приключениях, преследованиях со стороны штази и, в конце концов, о падении стены. Мюзикл основывается на реальных событиях и сопровождается песнями Уда Линденберга. Мне постановка очень понравилась, а учитывая то, что мюзиклов я раньше толком и не видел, я был просто в восторге. На этой музыкальной и позитивной ноте закончился наш второй день в Берлине. А уже через неделю вы узнаете, чем закончилось наше путешествие по этому большому и замечательному городу. Ну а пока подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски Едем на Хдольчланд и других моих проектов. С вами был я, Никита Карамов. Пока!